Короче говоря, AirPods Pro потерялись. Это была пятница. По обыкновению я необыкновенно рано проснулся, чтобы наконец-то послушать музыку через свои любимые AirPods Pro. Ведь я пользуюсь ими уже целых полгода, и за все это время практически не нашел в них явных недостатков. За исключением цены. Они стоили слишком... Э, дешево. Я умылся, побрился, чай заварился, чайник вскипятился, а я загрузился, потому что никак не мог вспомнить, куда же дел свои AirPods Pro. Я искал их над столом, под столом, в столе, на столе, около стола. Через 15 минут тщательных поисков мне удалось найти свои AirPods Pro в мусорке над столом раковины на кухне. Я открыл кейс. Там было НИЧЕГО. Я начал вспоминать, куда же мог деть свои AirPods Pro. Вчера я плавал в душе, загорал в спальне мерз возле открытого холодильника. Впрочем, как и всегда. Но последний раз я вытаскивал свои AirPods Pro неделю назад, когда мы с моим троюродным другом ходили в лес на озеро на шашлыки. Тогда я взял iPhone, открыл Яндекс Яндекс.Навигатор, вбил точную геолокацию, оставленную на озере мангала. Сел за рули, завел мотор, завел iPhone, завел сам, потому что не мог понять, как я умудрился оставить в лесу свои наушники. Поехал на озеро. Ехал 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут. Я ехал целый час. Спустя неделю я наконец-то добрался до Заветного озера. Там было.. Все нормально. На удивление. Я прошелся по тому маршруту, где мы сидели на шашлыках, плавали на шашлыках, загорали на шашлыках. Эрпот по-прежнему нигде не было. Но вдруг я услышал знакомых хруст, доносящийся откуда-то сбоку. Я взглянул в сторону. Там было мой троюродный друг. Вообще-то ты оставил меня тут неделю назад наушниками доедать вот эти вот чипсы. И даже не вспомнил про меня. Короче говоря, ирпотс про потерялись. Привет! Мы очень старались над этим роликом. Обязательно посмотри также наши предыдущие, короче говоря, которые выходили на этом канале. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал, а также поделиться этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. Тебе будет несложно, а нам максимально приятно. Благодарим за просмотр.